Добрый день, сейчас я попробую рассказать вам, как создать игру Плащ Тьмы в uh, Twine. Когда мы открываем Twine, перед нами представит вот такое окошечко. Uh, uh, тут uh, можно видеть uh, все наши игры, которые мы создавали. <coughs> И uh, в первую очередь uh, создавать мы будем игру в формате Sugarcube 2. И надо проверить, что он здесь выставлен как дефолтный. Вот он. Нажимаем вот эту кнопочку с плюсиком. Вводим название игры. И у нас открывается, скажем так, storyboard. Что ж, посмотрим в транскрипт и посмотрим, что нам нужно сделать в этой игре. Для начала набросаем общий костяк истории, то есть просто скопируем все все локации в отдельные пассажи. Так, назовем этот пассаж, например, интро. Дальше, так. Нам нужно обеспечить проход в, собственно, сам оперный театр. И вот таким образом создаются ссылки в Sugarcube 2. В принципе, этот формат ссылок он универсален, наверное, для всех форматов. И когда редактор парсит записи такого рода, то есть квадратные скобочки, две квадратные скобочки, какие-то слова, вертикальная черта, и закрывающий квадратные скобочки, он автоматически создает а, новый пустой пассаж и показывает связь между этими двумя пассажами. Скопируем текст про фойе. Окей, у нас есть отсюда три выхода. То есть а, нам нужно создать еще три пассажа. А на юг у нас а, буфет, а на запад у нас а, гардероб. На севере у нас... А, вход-выход на улицу. Окей, у нас получилась вот такая вот а, штука. Значит, интер мы оттащим куда-нибудь сюда, а все остальные пассажи мы можем расположить по географическим а, направлениям. Просто для удобства восприятия. А, так, что у нас происходит в, в гардеробе? У нас там единственный предмет во всей нашей игре. И единственный выход на восток. И этот выход ведет в фойе. Давайте сразу сделаем ссылку на крючок. Крючок, на котором мы потом будем вешать наш плащ. В, в буфете у нас... тут мы сразу натыкаемся на продвинутые вещи в SugarCube. Все ветвления в SugarCube осуществляются на основе макроса if. Все макросы выглядят так. Мы пишем угловые скобки. И в конце закрываем с помощью обратного слуша. Это несколько похоже на теги в HTML, за исключением того, что мы используем двойные угловые скобки вместо одинарных. Итак, мы знаем, что у нас, если он на нас надет плащ, то тут темно, и мы должны вывести этот текст. Чтобы запомнить на ли на нас плач, мы должны ввести переменную, Я назову ее hasClock. Хорошей идеей будет перед началом игры инициализировать все переменные, и это лучше всего делать в специальном пассаже, который называется story init. Это служебный параграф который SugarCube 2 исполняет перед перед тем, как начинает показывать, собственно, историю. Чтобы установить переменную в какое-то значение, используется макрос set. Set hasClock true, потому что изначально у нас плащ есть. Я обычно все служебные пассажи оттаскиваю куда-нибудь в уголочек. что у нас происходит когда у нас нет плаща а, в, а, в буфете у нас выводится одна из этих двух надписей а, насколько я помню тут должна быть надпись Вы выиграли вы проиграли окей okay, чтобы определить выиграли мы или проиграли это зависит от того пытались ли мы рассмотреть эту надпись в опилках на полу здесь мы применим другой макрос Называется link append. И он делает следующее. Он берет. Он вводит в виде а, интерактивной ссылки а, тот текст, который задан а, ему в качестве аргумента. И клик по этой ссылке открывает следующий текст. Текст, который внутри этого макроса заключен этот текст этот текст это один из этих двух текстов я не помню точно какой из них отвечает какой ситуации поэтому мы просто выведем в рандомном порядке тот или иной Чтобы ввести какой-то случайный текст из набора строк, используется функция either. И вообще вот этот вот, если это можно так назвать, макро служит для вывода, каких-то вещей из JavaScript, скажем так. Его также можно использовать для вывода переменных. Например, мы могли бы тут написать hasClock, и он бы нам написал true. А я поставлю тут странные точечки, но потом, когда мы будем смотреть игру в действии, мы поймем, зачем они нужны. И а, еще одна вещь, которую мы должны сделать, когда мы открываем, когда мы пытаемся рассмотреть эти опилки, мы должны установить переменную, которая нам покажет, что мы это сделали, назовем ее disturbed Bar и поставим ее здесь в True. А здесь э -э, в else мы проверим эту переменную. И если она установлена в true, то мы проиграли. Ну, красоты сделаем здесь большие-большие буквы. в Sugarcube, да, во всех форматах можно свободно использовать любой html. Возможно, заголовок первого уровня будет выглядеть не очень э, удачно, но для наших целей сойдет. А, еще одна вещь. Мы можем немножко сделать это чуть-чуть покрасивее, использовав таймер. А, макрос таймера выглядит как а, таймет. И принимает два аргумента. Первый аргумент ⁇ это длительность. Ну, например, 2 секунды. И второй аргумент необязательный ⁇ необязательный. Это специальное слово T8N. Это означает, что будет совершен анимированный переход. Вот так. Что ж, давайте вернемся к крючку. У крючка у нас есть два варианта текста, в зависимости от того, есть ли на нас плащ или нет, и мы уже знаем, что нужно сделать. И в else и закрываем наш if. Если плащ, плащ на нас, то мы выводим, что ключевый приведен к стенке. Если нет, то мы пишем, что плащ висит на нем. В целом, мы могли бы в этот if добавить Ссылку, которая, ссылку или кнопку, которая будет снимать с нас этот плащ и перезагружать э, этот пассаж. Но мы сделаем более, скажем так, гибкий и универсальный инвентарь. Э, я предлагаю сделать инвентарь в виде небольшой ссылочки, которая будет выводиться над основным текстом. И будет вести на специальный пассаж, в котором будут просто описаны все все предметы, которые у нас есть в данном случае только один, ну но... что есть то есть. А, чтобы сделать а, текст, который выводится перед любым пассажем, нужно создать специальный пассаж, который называется passage header. Есть еще passage который выводит текст после всех пассажей. Ам... Я предлагаю вынести содержимое самого инвентаря в отдельный пассаж. И здесь просто поставить ссылку. Инвентарь. Здесь мы используем запись без, без вертикальной черты, потому что надпись и название пассажа будут совпадать. Вот наш инвентарь. И здесь мы пишем, если у нас есть плащ, то мы вводим его описание, где оно там. А если плаща у нас нет, мы можем просто написать... У нас ничего нет закрываем наш if из этого пассажа у нас нет никаких ссылок и мы не можем поставить явную ссылку ни на какой пассаж потому что мы не знаем откуда мы попадем в этот инвентарь с какого пассажа что у нас будет доступен везде. И для этого существует очень удобный макрос, return. Он принимает один необязательный аргумент. Это строку, которая будет выводиться. В чем его суть? Он возвращает на, на предыдущий пассаж какой бы он ни был. И что нам теперь нужно сделать, нам нужно обеспечить взаимодействие, как мы это будем делать. Если мы находимся в комнате с латунным крючком, если это был пассаж, с которого мы перешли на инвентарь, то мы можем вывести кнопку, которая снимается на плач. Посмотрим, что нам может предложить Shuggorkube на эту тему. Есть удобная функция Prevus, которая возвращает название предыдущего пассажа. Воспользуемся ей. Это джеоскриптовая функция, не макрос, поэтому мы делаем так. If previous равняется.. латунный крючок. тут нужно осторожно, чтобы вот эта вот эта строка точно соответствовала названию пассажа, иначе не будет работать. Повесить плащ. Повесить плащ – это не… Хотя можно сделать это и ссылкой, да. Есть специальный синтаксис, который является одновременно ссылкой на другой пассаж и позволяет выставить значение какой-то переменной. мы добавим здесь вот еще один такой а, еще квадратные скобочки, то здесь мы можем сделать так. А, здесь мы можем присвоить значение какой-то переменной. А, что же давайте запустим, посмотрим, как это у нас работает. Мы сразу видим, что у нас инвентарь слипся с остальным текстом, поэтому надо как-то его отделить я предлагаю поместить его в отдельный параграф в параграф в смысле абзац мы сделаем сразу красиво и Я заодно покажу, как работать со стилями. Значит, в ванильном твоя, э, чтобы отредактировать стили, нужно кликнуть на выпадашку с названием игры и нажать Edit Story Style щит Это очень неудобно, поэтому я сделал расширение, которое, во-первых, выводит эту кнопку вот сюда. А Во-вторых, добавляет хаткей Это Alt плюс C которая открывает нам то же самое окошко. Нам нужно создать класс для этого, для этой ссылки на инвентарь. Сделаем это так. Во-первых, мы сделаем шрифт поменьше, скажем, на 85%. Выровняем текст по правому, по правому краю, чтобы было видно, что это как бы что-то не относящийся, собственно, к художественному содержанию нашего произведения. И сделаем внизу такую черту, проведем, скажем, белого цвета. Давайте сделаем его серебряного, такого благородного серебряного цвета. Окей, okay, посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот это уже получше. Давайте попробуем ее пройти и посмотреть, что у нас получается. Окей, okay, мы видим, что у нас в инвентаре очень некрасивая штука получилась. Получилась она потому, что каждый перевод строки в... Sugarcube рассматривается как отдельный абзац, даже если на этой строке находится только служебный код. Сделаем, пожалуй, еще слово «бархатный плащ» с головком. Можно сделать это так, можно сделать это вот так. Я нахожу, что обычных HTML работает надежнее. Чтобы избавиться от этих переводов строки, нужно завершить строку обратным слышом а -а -а. ну это как-то так должно быть уже получше нажмем f5 и посмотрим да пусть будет так Окей, okay, мы не сделали пассаж про то место, когда мы пытаемся вернуться на улицу. Окей. Okay. Это, в принципе, можно было не делать отдельным пассажем, но пусть уж так уж. Здесь мы тоже применим наш макрос return. Можно было сделать это с помощью link append или сделать это макросом, моим макросом more, возможно чуть попозже мы к этому вернемся и так и сделаем. Да, еще одна вещь, не забыли проинициализировать нашу переменную. В принципе это не обязательно, если эта переменная булевая и по умолчанию у нее значение false. но лучше инициализировать дальше что у нас не хватает так окей возвращаемся буфет так здесь мы опять выйдем одну пустую строку и сейчас мы ее изничтожим окей так еще одна проблема мы не можем вернуться из буфета А, нам придется несколько изменить. Ага, здесь мы можем сделать ссылку на фойе. Сделаем такую большую удобную ссылку, чтобы мы могли вернуться из. из вообще там. Окей. Okay. Ага, здесь мы напортачили с Да, здесь мы забыли одну главу скобку. Здесь мы видим ссылку повесить плащ. Теперь мы видим, что на нем висит плащ, и, к сожалению, мы не можем вернуться ниоткуда из крючка. Хороший вопрос, как это лучше всего сделать? Если мы сделаем return, то есть шанс, что мы попадем обратно в инвентарь и, в общем, запутаем игрока. Давайте просто нам сделаем простую обычную ссылку на... И, скажем, назовем ее... Отвернулся. Мы перестали рассматривать крючок и все в гардеробе. Окей. Okay. Вот. Это наша игра. Uh, давайте теперь несколько ее приукрасим с помощью uh, макросов моего личного изобретения. Во-первых, давайте русифицируем интерфейс. Потому что безобразие какое-то. Uh, чтобы uh, интерфейс uh, русифицируется с помощью. Специального JavaScript. Ссылки на на этот репозиторий я оставлю в комментариях под видео. Чтобы отредактировать JavaScript, уже я сделал Hotkey Alt плюс J. Вставляем. Что еще? Мы можем сделать. Испавиться от лишнего пассажа с помощью макроса мор. текст в всплывающей подсказке и этот пассаж мы можем удалить что еще давайте посмотрим как это работает так я перепутал а, аргументы к своему собственному макросу то что вводится в всплывающей подсказки должно идти в аргументе к макросу в кавычках Ну, Так-то лучше. Uh, давайте добавим еще чекпоинт. Uh, чекпоинт uh, создается добавлением специального тега букмарк к любому пассажу. Очень неудачно, что на слово инвентарь выводится в. Ну ладно, с этим мы разберемся как-нибудь потом. Собственно, это все. Надеюсь, было не очень нудно и достаточно понятно. Спасибо за внимание.